Представляем вашему вниманию подставка металлическая под огнетушители ОП-8 и ОП-9. Согласно требованиям пожарной безопасности, огнетушители должны вешаться на стену с помощью крепежей или ставиться на пол на специальные подставки. Эта подставка подходит для всех огнетушителей, диаметр которых не превышает 19 см, но оптимальными вариантами будут огнетушители ОП-8 и ОП-9.